Обучение чтению по методу Льва-Штернберга. Уровень 1.0. Один слог слияния. Темп медленный. Задание. Просто повторяй за диктором. Маска. Маска. Ма Пальма Пальма па облако ОБЛАКО О Ножницы Ножницы но Утка Утка – У. Гусь. Гусь – Гу. Иглы. Иглы – И. Нитки. Нитки – НИ. Девочка. Девочка де белочка Белочка Бе, дыня, дыня, ды, тыква, тыква, ты. Аист, аист, а. Наволочка, наволочка, на. Волк, волк, во. Хор, хор, хо бусы, бусы, бу, душ, душ, ду, рыба, рыба, ры, лыжи, лыжи, лы Кепка. Кепка. Ке. Репка. Репка. Ре. Юбка. Юбка. Ю. Рюмка. Рюмка. Рю. Мячик Мячик – мя Ящик Ящик – я Дама Дама – да Тапки Тапки – та Солнце, солнце, со, зонтик, зонтик, зо, курица, курица, ку, луковица, луковица, ЛУ ДИСК ДИСК-ДИ ТИГР ТИГР-ТИ ГАЛСТУК ГАЛСТУК-ГА КАКТУС кактус к кошка кошка ко ложка ложка ло жук жук жу шуба Шуба – шу. Месяц. Месяц – ме. Перец. Перец – пе. Вишни. Вишни – ви. Мишка. Мишка ми Тетерев Тетерев те череп череп че банка банка Ба санки Санки – са. Бочка. Бочка – бо. Шорты. Шорты – шо. Мышка. Мышка – мы. Шишка. Шишка, ши. Веник. Веник, ве. Лейка. Лейка, ле. Листик. Листик, ли. Письма. Письма – пи. Жаба. Жаба – жа. Заяц. Заяц – за. Домик. Домик – до. Тортик. Тортик – то. Зуб. Зуб – зу. Сумка. Сумка – су. Зебра. Зебра – зе. Сердце. Сердце се. Люстра. Люстра лю. Тюбик. Тюбик тю. Чайник. Чайник ча. Дятел. Дятел. Дя. Лампа. Лампа. Ла. Ванна. Ванна. Ва. Голубь. Голубь. Го. Молния. Молния – МО. Муха. Муха – МУ. Пушка. Пушка – ПУ. Рак. Рак – РА. Царь. Царь – ца. Повар. Повар – по. Робот. Робот – ро. Туфли. Туфли – ту. Ручка. Ручка. Ру. Гиря. Гиря. Ги. Кисточка. Кисточка. Ки. Бык. Бык. Бы. Сыр сыр сы Для продолжения тренинга перейдите к упражнениям более высокого уровня.